Одна РСЗО «Торнадо» сможет плотно накрыть 10 футбольных полей. Реактивная система залпового огня «Торнадос» неоднократно входила в списки самых опасных неидерных оружий России. Таким мнением поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с корреспондентом «Айри Российские конструкторы разработали универсальный тягач-вездеход, который способен пополнять боекомплект в труднодоступной местности для «Искандера», С-500 и «Торнадос». Последнее нацелено на обновление таких установок как Град и Смерч. Военный обозреватель Баранец отметил, что боекомплект Торнадо состоит из 12 управляемых снарядов 9-м 544 с дальностью стрельбы 120 км. Многоствольное оружие, де-факто, продолжает наследие Катюши. При этом возможности новейшей разработки поражают всех мировых оппонентов. Представьте себе, что сразу 8 футбольных полей плотненько накрывает это оружие а может быть даже 10. Оно интересно еще и тем, что принадлежит к оружию, которое бьет на уникальную дальность. Среди систем аналогичного класса нет тех, которые бы могли сравниться. Прежде всего, по дальности, помощи боеприпасов и по точности стрельбы, рассказал Баранец. Эксперт рассказал, что лично присутствовал во время учений Торнадос. Цель была точечно поражена на расстоянии 100 км. В результате все мишени машины. Пушки, танки, все это было перевернуто, горело, было разорвано и так далее. Баранец уточнил, что данные РСЗО российские военные могут использовать для прорыва противника на широком фронте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.